Привет, друзья! Вы на канале Easy To Install. Меня зовут Виталий. Сегодня мы продолжим устанавливать магнитолу на Kia Carnes. В предыдущем видео я попросил поставить лайки. Если наберет 100 лайков, то мы продолжим. 100 лайков не набралось, но мы продолжим. Сегодня для тех, кто поставил лайк, будет очень интересно. Для тех, кто не поставил лайк, ну я думаю, тоже будет очень интересно. Я сегодня открою секрет который не открывает никто из электриков как поставить магнитолу на автомобиль в котором есть уже усилитель встроенный и как их совместить так чтобы не было шумов от двигателя лишнего звука громкости и так далее начнем Я разобрал до того момента где мы закончили в прошлый раз напомню что мы уже выяснили выяснили мы минус плюс и плюс зажигание вот он. так то есть вот эти три и потом надо будет плюс запитать на усилитель Усилитель вот он. Так. Начинаем соединять. Все как по стандарту. ИСО разъем нам вряд ли понадобится, поэтому я буду его обрезать. Здесь у нас не ИСО, так что он нам не нужен. Нам понадобится отвод минуса для вывода на мультируль. Сразу же его прицеплю вместе с минусом. Так, и зафиксируем. Так, теперь цепляем постоянный плюс. Постоянный плюс у нас желтый провод. Зажигание у нас красный провод. И он же может использоваться для включения усилителя. На руль у нас идут два провода, вот я так думаю, что вот эти два, белый и бело-черный, сейчас мы это проверим. Для этого нужно взять мультиметр, поставить на предел, ну скажем, 20 мегаом, нам абсолютная точность не нужна в измерениях, нам нужно увидеть, работают ли кнопки. Подключаем белый и бело-черный. Так, нажимаем кнопку на руле. Срабатывает. Так, ну срабатывает в ноль. Надо поставить другой предел поменьше. И мы увидим, что показания при нажатии на кнопки разные. Значит, мы подключили. Так, пять кнопок у нас. Да. вычислено правильно значит нужно туда подключить на один из проводов нужно подключить массу второй провод нужно подключить кей 1 или кей 2 разница небольшая оба они будут работать ну, я обычно кей 1 подключаю если не работает уже переподключаю ну, обычно все работает так кей 1 у нас розовый кей 2 и два я тут не вижу ну ладно одного достаточно так и один провод у нас будет идти на э, габарит для того чтобы пригасал экран в ночное время так габарит у нас желтый провод здесь желтый здесь оранжевый изолируем и подходим к самому интересному теперь для того чтобы у нас э динамики начали правильно работать нужно подключить э понижающее сопротивление ну вообще 10 килоом в принципе достаточно для того чтобы уровень звука снизился до того э чтобы его можно было подключать усилителю, но при этом не отфильтровываются никакие шумы, то есть может возникнуть шум двигателя в колонках и так далее. Вот. Чтобы этого не возникало, нужно поставить еще дроссель, так своеобразный фильтр как по питанию примерно такой же делается, то есть там нужен конденсатор, дроссель. И я нашел решение для этого действия. Очень неожиданно. Я подбирал детали, которые нужны были для создания этого фильтра и э, увидел такое изделие, которое продается не очень дорого, называется импеданс конвертер. Вот такой. И что самое смешное, что э, этот импеданс конвертер как раз делает тот самый сигнал, который нам нужен. То есть, если сейчас подпаять сюда вход импеданс-конвертера к выходу с магнитолы, то на выходе вот RCA у нас образуется как раз тот самый сигнал, который нужен для подключения на усилитель. И там как раз таки есть уже и сопротивление, и дроссель. Так, вот в данном комплекте конденсаторы и сопротивление. Итак, для того, чтобы подключить, нужно отрезать небольшие кусочки проводов от разъема магнитолы. Так, по цветам. Теперь, так, и RCA разъемы нам не понадобятся. Нужно их распаять. Итак, что же теперь надо сделать когда были вставлены разъемы у нас получается плюс сзади подходил и корпус садился на вот этот на общий точно также нам нужно подключить все провода то есть берем две пары проводов например задний зачищаем и припаиваем в той самой последовательности то есть берем парочку Левый задний канал. Так, минус у нас будет. Так, вот он левый. Подписан. Так и будем делать левый. Минус, да, минус у нас с этой стороны. Залудим и припаиваем. Плюс. Теперь берем правый и делаем то же самое. Чуть-чуть залудим, чтобы лучше прихватывалось так и также минус в край на общий так плюс на плюс так вот задние у нас готовы теперь займемся передними сделаем то же самое Так, готово. И, как сказали в одном шедевральном фильме, смотри не перепутай Кутузу. Так, теперь собираем в коробочке и идем подключаться. Итак. С этой стороны у нас получаются входы. Входы зачищаем и присоединяем к проводам соответственно. То есть вот это у нас задние колонки, правый и левый. Здесь они тоже есть. Зачищаем. Так, и смотрим. Правый у нас здесь. Вот он. То же самое, плюсы-минусы не путаем. Плюс у нас с красной полосой. Так, и передний канал аналогично. Соединяем правый-левый. Определяем, кто у нас правый, кто левый. И плюс-минус не путаем. Если перепутать плюс-минус, ничего страшного не произойдет, кроме того, что у вас будет звук, вам не понравится. И это я вам точно скажу. вот у нас готово для подключения теперь к усилителю так теперь нам нужно определить кто из какой канал куда идет для этого мы сейчас запитаем усилитель итак усилитель у нас зеленый проводок в разъеме вставляем так и подаем на него питание так теперь берем контрольку и слушаем так это задний левый это Задний правый, а это передний, так, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, так, в таком порядке и цепляем. Можно отключать пока усилитель. Общий есть. Мне не нравится общий. Цепляем только плюсы. Он тоже будет работать. Этот конвертер не не нравится. Он неправильный. Он замыкает между собой каналы. А это нехорошо. Так, задние, я думаю, подключим тогда. Живу подключить-то. Нет. Я думаю, мы не будем замыкать между собой каналы. Это не нехорошая идея. Так, будем цеплять только плюс плюс этого необычный конвертер я первый раз такой встречаю обычно в конвертерах общего на выходе каналов нет тогда он цепляется все провода в данном случае я вижу не то что мне нужно и замыкать каналы между собой ну я как бы не хочу Поэтому будем использовать только плюсовой половину амплитуды. Я думаю, звук от этого не должен пострадать, ну, по крайней мере не так сильно, как если замыкать канал. Итак, включим, попробуем что-нибудь воспроизвести. Так, загрузилось. Теперь, что у нас тут было, что у нас тут есть? Какое-нибудь радио, что ли, поймаем. Так, радио. Ага. Угу. Так, а у нас же не запитан усилитель. Правильно. Так, сейчас тогда мы посмотрим, что у нас антенна. Антенна. А питания нету. Интересно. А синенький у нас что? Есть. Так. Синенький, да? Ага. Это антенна. Вот она. Так. Но она работает только при радио. Когда радио выключаем. На синем питании пропадает. Так, это плохо. Так, это у нас что за антенна подписана? скорее всего кнопочка так больше нету хм. так Amplify Control вот он вот он проводок так сейчас мы его запроверяем так. вот на нем есть питание так и при отключении а, он отключается все все правильно так вот его надо подключить к зеленому проводочку чтобы он у нас включал усилитель так, зеленый проводок у нас вот он, да? правильно? правильно так подключаем сюда и так теперь включаем включился так, радио 오늘 저와 함께해 주셔서 너무 감사드립니다. 이 영향을 미치고 있습니다. 이 노래가 너무 좋습니다. 자 현수님 노래도 들려드리고 슈딩젤이랑 물티슈가 한 세트고요. 페달 슈통까지 제가 선물로 드릴게요. 자 여러분 노래 선물은 기본이고 так, работает, звук есть так, ну вот этот импеданс конвертер полная какашка потому что здесь нет дросселя и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос Эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Терпение спокойствие, сейчас они появятся. Дело в том, что я во время установки высказал свои сомнения. То есть если сейчас подпаять сюда вход импеданс инвертора к выходу с магнитолы, то на выходе вот RCA у нас образуется как раз тот самый сигнал, который нужен для подключения на усилитель. И там как раз таки есть уже и сопротивление, и дроссель так, вот в данном комплекте конденсаторы и сопротивление. А дросселя нет. Вот э, в этом-то и весь прикол, что дроссель находится совершенно не в таком устройстве. Давайте рассмотрим устройство, в котором есть дроссель. Выглядит оно практически так же, но устроено по-другому я конечно могу разобрать его и показать что внутри но я думаю этого не нужно делать можете посмотреть в этом устройстве есть дроссели на каждом канале их видно и на просвет а в том устройстве их не было и кроме того если посмотреть на дорожке то видно что дорожки у нас общего на минусе нет они разные то есть то о чем я и говорил в видео впоследствии мы установили такой девайс то есть нам пришлось его закупать немножко ждать мы установили на эту машину но по некоторым причинам я не смог отснять видео но я думаю что в комментариях тот человек которому мы устанавливали данный девайс прокомментирует это потому что он является моим подписчиком и остался доволен работой. Первый секрет раскрыт. Вернее, он уже не первый, но один из таких, которые... которыми не делятся электрики. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что в будущем я раскрою еще не один секрет. Очень интересный. Если вам понравилось видео, поделитесь с друзьями. Поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Многие комментировали, что слишком долго, канал не интересен. Может быть. Но я постараюсь, чтобы канал был интересным. Всем удачи! Увидимся в следующих роликах!